Здравствуйте, други подруги! Приветствую вас на своем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами прогноз, видео-прогноз на июль 2021 года. Давайте посмотрим, какие энергии, где, что вас ожидает, на что надо обратить внимание и будут ли перемены, какие-то глобальные перемены. Если они будут, то в каких темах. Давайте будем смотреть. Как всегда, дорогие мои, напоминаю, что личную информацию лучше получать, конечно же, на личной консультации. Итак, хочу вначале как бы, ну, предисловие сказать, что с 1 по 5 июля не советую а, тельцам, львам, скорпионом и водолеем вступать в конфликты с мужчинами в этот период надо беречь себя от физических перегрузок и с 11 по 13 этим же знаком я не советую что-то очень сильно делать наперекор каким-то устоявшимся вашим уже таким традициям скажем так вот очень сильно форсировать ситуацию и то, что должно произойти все равно произойдет то есть чтобы вы лишние как бы зубы не ломали в каких-то моментах уж сильно включая сопротивление вы потом поймете о чем я сейчас сказала но во всяком случае я вас предупредила Итак, ваш настрой, ваш энергетический настрой. Энергетический настрой очень сильный на весь месяц. Я бы сказала, такой марш-бросок и рывок тут все вместе есть, потому что э, ради каких-то идей, ради целей первую часть месяца, на первую часть месяца вы будете согласны, готовы какие-то деловые... Свидания совершать, какие-то договора, возможно, подписывать. То есть у вас настрой тут мощный. Вторая часть, вы будете обращать внимание на карьерный рост. То есть тут тоже вас сложно будет остановить. Вот тут интересно. Ну, скажем так, трудно остановить, если не будут проблемы со здоровьем. Ну, в общем-то. Теперь, денежная ситуация. Я бы сказала, что, возможно... Если первая часть вы будете нащупывать новые каналы, новые дороги на получение, на возможность заработка нового чего-то, то вторая часть, она более плодотворная, вторая часть, она поможет вам зарабатывать деньги, может быть увеличена больше, чем допустим вот месяц назад с момента просмотра этого видео, но тут такая подсказка, что вторая часть месяца она дает вам ваши достижения и ваши заработки только тогда, когда вы среди людей, то есть благодаря вам среди людей в коллективе или в связке с кем-то, вот с кем-то еще. Будет ли помощь от близких людей? Скажу так, что первая часть месяца дает вам внезапную, даже, возможно, вы где не просили, там может от близких, то есть или родня, или друг может вам помочь. Вторая часть, менее тут шансы в этой теме. Вторая часть, даже если кто-то вам пообещает, там придется ждать, возможно, уже там до августа или до сентября. Будут ли какие-то сюрпризы в этот месяц? Ну, скажу так, возможно, возможно, первая часть месяца вам захочет что-то захочется подучиться или повысить в чем-то свою квалификацию. но, возможно, как сюрприз, это для вас самой, для вас самого. Возможно, как сюрприз, вы узнаете какую-то тайну в первой части месяца. А вот вторая часть месяца она дает какой-то сюрприз в теме необычного события которая, возможно, частично будет какое-то, оно даже опасное может быть. Там может быть конфликт с нечистой силой, с людьми-представителями темного мира. То есть, ну, на всякий случай, вот вторая часть месяца, может быть, надо думать, с кем ты конфликтуешь, кого ты посылаешь, и чем это тебе чревато в будущем. Будут ли последствия, будут ли сопли в этой всей истории. И карьера, тема карьеры. Ну я бы сказала вторая часть она ну, интересно, что карьера первый месяц первая часть месяца она каким-то образом связана с каким-то юбилеем, с каким-то э -э, скажем так, с каким-то торжеством, с каким-то, может быть, чем-то днем рождения. То есть там э, связка идет праздник юбилей, и вот тебе какая-то в карьере помощь или продвижение. Вторая часть месяца она встраивает вам линию карьеры, но такой как на дальний, дальнюю дистанцию, но вы там будете понимать, что как, рядом с кем и вместе с кем. Я бы так сказала, вторая часть, она, то есть, первая часть месяца она такая шальная, она как по блату карьеры, а вторая часть, когда мы своим ходом тихой сапой идем и продвигаемся к своему вот какому-то звездному часу, скажем так, помощь ангела. Первая часть месяца «Ангел» будет вам больше помогать вне дома, а где-то, может быть, вот в карьерных каких-то вот во взаимоотношениях, в коммуникациях с другими людьми. Вот такая вот будет, то есть вот там. Дома не ждите помощи, дома сами на себя надейтесь, на какой-то бытовой травматизм, сами будьте внимательны. А вторая часть месяца, возможно, даст какую-то помощь, ну, может даже не денежно, а вот конкретную помощь, сострадание, сопереживание со стороны родственников. Возможно, вы ждали что-то, какое-то движуху, какое-то событие, и вторая часть месяца ангел как бы под... вам, Возможно, даже это помощь ангела от умершего родственника или родственницы, вот какая-то вот, то, что давно вы ждали, давно просили, вот это может помощь осуществиться осуществиться счастливый случай счастливый случай у вас приходится на первую часть месяца потому что там эм, там что-то и удача в родительских темах удача в деньгах каких-то ну вот не зря там у вас период договорной такой период также если эта женщина смотрит возможно первая часть месяца даст вам наконец-то долгожданную беременность то есть вход в тему материнства Вторая часть месяца в теме счастливого случая, ну, достаточно, скажем так, нейтрально. Она, пока, она закрыта, то есть часть 1 июля забирает вот эту удачу, там раздает эту счастливые случаи, потом уже отдыхает, так, как бы судьба фортуна отдыхает. Что сам сама найдешь? Трудно сказать, что... Наверное, что сам-сама в этот месяц вот то, что только ангел подведет и подведет людей к вам. И вот что-то такое интересное. Тут, конечно, карта у нас лежит. Ну, возможно, <coughs> сам-сама найдешь какую-то идею решения на будущее или как план в первой части месяца на тему осуществления переездов или перемены места жительства, перемены квадратуры в жительстве в вашем проживании. Возможно, вот так. То есть первая часть месяца может вас натолкнуть на такую идею, которая может немножко как идея фикс у вас в голове появится, в теме, где я живу, а вот этот мой дом, а я бы, может, хотел получше, или я хотела бы достроить, или я бы хотела крышу поменять, или что-то вот из этой оперы. Приятная встреча. Приятная встреча, что ж у нас приятная встреча. Ну, скажу так, приятная встреча скорее всего произойдет. Э, втор... ну, хотя тут весь месяц такой интересный, но, наверное, кто с нуля встречается, хочет встретиться, первые три недели тут больше шансов. Вот я бы сказала. Последняя неделя нет, там как-то будет не до встречи кто с нуля будет встречаться а вот в теме партнерства в теме партнерства возможно первую часть месяца тот с кем вы уже проживаете допустим в личных отношениях да что-то может высказать вам ну не упрек а вот свое резюме которое вас возможно удивит я бы так сказала может даже немножко удивит или вам будет это сигнал как, как стимул что-то немножко откорректировать поменять я бы дала такой совет не обижайтесь, а рассмотрите как вот как совет, как вот мысли вслух. А вот вторая часть месяца в теме партнерства. Там уже будут сглаживаться углы, там уже меньше упреков, там уже все хорошо. В общем, вот там идет латание дыр, если они есть, там больше шансов вместе. Ну, тема единомышления, такое как правильно сказать. Ну, когда мы вместе, даже муж с женой, допустим, если имеют иногда, всякое бывает, какие-то несогласия в каких-то точках зрения, то есть вторая часть месяца она может их сгладить, даже если вы, допустим, наконец-то общий совместный отпуск какой-то, и вы едете в отпуск, и на фоне других впечатлений, другого места, и незачем ругаться, и незачем что-то выяснять отношения, и незачем друг друга подкусывать, скажем, вот так. Теперь тема здоровья. Ну, я бы сказала, что... А скорее всего, первая часть месяца немножко больше вас напряжет по здоровью. И не зря вначале сказала там про львов, скорпионов, тельцов и водолеев. Вот там, да, там потому что идет э, сложность и марсианского характера. То есть там, возможно, как провал в иммунитете, кто не, не, при, ну, кто не принадлежит к перечисленным мною знакам, все равно это говорит о том, что прям вот за все не хватайся. Иди такой четко понимая сегодня это делаю, завтра это, а вот это мне тоже надо. То есть как-то давайте планировать. Вторая часть месяца более лояльная. Там карта ангела. То есть ангел будет помогать подстилать вам соломки. Вот. Особенно, наверное, в темах, связанных с какими-то жидкостями, с водами, нахождением вас на воде. Вот тут такой момент. Теперь детские глазки. Я бы сказала так, что... Как я уже сказала, первая часть месяца, кто не стал мамой, там прямо карта бинго лежит, кто не стал еще папой, вот там может у вас приятный сюрприз быть в этой теме. Если у кого дети, взрослые или подрастающие, чем-то удивят, чем-то порадуют, и чем-то, возможно, вы будете горды, что в вашем ребенке наконец-то открывается какой-то, удивительный и реальный талант. Это очень хорошо. Вторая часть месяца, она такая более спокойная. Ну, может быть, может быть, на самой последней неделе, обратите внимание, у кого дети подростки и взрослые, все-таки с кем они там встречаются, с кем они там тусуются. Возможно, так. Тема заблуждения. Первая часть месяца говорит, что возможно заблуждение в теме, Денег. Что такое заблуждение в теме связанных денег? Или это заблуждение, что вот я хочу очень много, а на самом деле вот ну, не могу перейти эту черту, допустим, при оформлении себя на новую работу, при поиске новой работы, но ну, вот не получается вам какой-то рубеж переступить. Возможно, этот рубеж вы переступите, подписав бумагу, и потом будет все-таки хоть медленный, но карьерный рост. Вообще хочу сказать, что вот, ну, Карта легла не так, чтобы совсем плохо. То есть, ну, как-то я не хочу сказать, что вот надо свои запросы побрить, подстричь немножко. Но вот почему-то в теме заблуждения первая часть месяца лежит вот... В первую очередь это связано с деньгами. Также это связано, скорее всего, еще и с покупками. Ну, думайте, что покупайте и есть ли сейчас срок, ну, наступил ли тот срок когда нужно покупать именно это эту вещь тема перемены. перемены я бы сказала так что каких-то очень глобальных но ну, вот перемены вот связаны с карьерой да вот такое а в другой связанные с перемены допустим с беременностью какой-то девушки женщины да но вот перемены какие вы очень резко быстро хотите возможно во второй части июля пойдут даже если вы входите в период перемен все равно вот идете вы уже наметили и вы туда идете то есть во второй части июля возможно вы столкнетесь с определенными подножками со стороны каких-то вот людей, которым, которые считают вас то ли конкурентом, то ли что. То есть вот тут осторожно. Возможно, там возможны проблемы с родственниками вашей пассии, вашей половинки. То есть если у вас какие-то деловые темы и тайны, может быть, не посвящать родню с той стороны. Если вы уже посвятили, если уж такое, к сожалению, произошло, это относится к близнецам и водолеям, допустим, и комнам, то попробуйте дальше не продолжать информирование других лиц, пока вы не достигли своей цели. Вот, дорогие мои, такие рекомендации вы получили сегодня от Кассандры. Буду благодарна за лайки и до встречи. Уважаемые мои, если вы...